В случае, если вы не зарегистрированы в БМГ или вы не получили одноразовый пароль, система предложит зарегистрировать, перерегистрировать вас и ваш номер телефона. Для этого вам необходимо Нажать на виртуальный ассистент КИНЕС, расположенного в правом нижнем углу страницы, и выбрать предпочитаемый язык. Нажав на иконку в нижней панели ассистента и на кнопку «Видеозвонок», под текстом «Регистрация в базе мобильных граждан». После приема видеозвонка операторам показать свое удостоверение личности, продиктовать ИИН, номер телефона и одноразовый пароль.